Итак, давайте начнем с важного обучения, поэтому я предлагаю вам приготовить ручку, приготовить конспект, где вы сможете тоже зарисовать. Вот. Желательно, чтобы это была тетрадка формата А4, вот так вам будет гораздо удобнее подготовиться. Ваша задача законспектировать, разобраться, просчитать, то есть калькулятор, ручка, тетрадка, все считайте, если что, делайте паузу. То есть э, желательно, чтобы вот в течение вот этих 30 минут вас никто не, не отвлекал, чтобы вы могли спокойно разобраться. Поэтому приготовимся и давайте начнем. Значит, первый вид заработка – это у нас розничная прибыль от 20 до 40%. То есть э, вы сможете арендовать интернет-магазин, который стоит 36 долларов в компании, вы сможете арендовать его на целый год. И э, этот интернет-магазин работает вот по типу, как работает там, Озон в России, AliExpress в Китае или Amazon там, да, то есть это э, человек, который заходит внутрь магазина, выбирает какой-то продукт, вводит адрес доставки, нажимает кнопочку оплатить, вводит карточку и получает э, этот продукт прямо домой. По умолчанию доставка вам прямо домой, курьером в руки. Значит, смотрите, первый вид заработка, он э, позволяет вам через ваш интернет-магазин, по вашей личной ссылке, э, любой человек с любой страны может приобрести по вашей личной партнерской ссылке интернет через ваш интернет-магазин, просто заходит, выбирает товар, покупает. И от этой стоимости, которая, вот видите, вот здесь, да, я показал, вот, например, стоимость клиента, цена для клиента 137, соответственно, долларов 95 центов. Значит, у вас, у вас внутри вашего интернет-магазина, вы для себя можете его заказать дешевле, то есть по вот этой, например, цене 89,95. То есть у вас уже, когда вы приобрели свой интернет-магазин, у вас внутри... Цены заниженные, то есть по себестоимости. Если через интернет-магазин клиент закупает, соответственно, он получает продукт домой, то есть компания ему присылает тот продукт, который он заказал, прямо домой в руки, а вы получаете от 20% до 40% соответственно себе прибыль. Вот ваша прибыль 52 доллара. Ну, это я примерно обрисовал. То есть вы получаете эти деньги. Также вы получите плюс 60 CV. Я потом позже буду объяснять, что это такое и какие преимущества для вас это э, вообще, э, что это вам дает. Второй вид заработка называется FAST. Money. вот я здесь по-английски да это написал это бонус за подписание новых партнеров от 25 долларов до 400 долларов единоразово выплачивается каждую неделю каждую неделю то есть каждых 7 дней компания начисляет вам ваши заработанные деньги значит смотрите вот вы вот есть оптовые бизнес-пакеты кто-то приобрел, например, пакет вот, базовый за 300 долларов, вы получите 25 долларов премию сразу же на свой счет и 100 CV. Вот опять-таки, я потом объясню, что это такое. За пакет Supreme вы получите 100 долларов 300 CV. За Jumbo вы получите 200 долларов 400 CV. За Ambassador вы получите 400 долларов или 300 CV. За остальные вот эти пакеты 200 долларов, там несколько, 1060 CV и 1660 CV, 300 долларов. Самая большая премия, это 400 долларов. Вот, это самый, в принципе, выгодный пакет, поэтому вот эти премии, которые вы можете тоже получить, имея, соответственно, свой интернет-магазин. То есть, у вас есть Интернет-магазин за 36 долларов. Вот вы можете уже получать розницу и получать вот такие премии до 400 долларов каждую неделю. Следующий вид дохода, он называется командные комиссионные. Командные комиссионные. Это очень важный вид заработка. Еще а, называется он циклы. Циклы. Сейчас я вам объясню, как это работает. Значит, смотрите. Вот вы, э, вы в генеалогии, когда откроете свой интернет-магазин. Вот, например, вы открыли свой интернет-магазин вот я сейчас помечу, да, вот ваш интернет-магазин, например, вы открыли его там сегодня, да, сегодня у нас там, например, там 4-е, 0-4, 0-6, 22 год, например, да, вы открыли свой интернет-магазин, и, соответственно, уже после вас, все интернет-магазины будут уже открываться соответственно там через час через там через 10 минут через там день до да, через неделю и так далее. То есть все интернет-магазины по значит, по бизнес плану по маркетинг-плану имеют свое время включения то есть вы будете видеть информацию там интернет у вас будет генеалогия вы будете ее видеть. И соответственно вы будете видеть все интернет-магазины которые будут открываться уже после того как вы открыли свой интернет-магазин там будет написано например германия. То есть вы будете видеть откуда этот интернет-магазин время, когда он открылся, например, 06-06-2022 года. То есть вы будете видеть там Италия, то есть вы будете видеть в своей генеалогии всякие интернет-магазины, которые будут открываться после вас. Это все вы сможете фиксировать. И здесь э, у вас будут две команды. Одна команда будет, соответственно, у вас э, левая, слева команда, другая у вас справа. Две команды, справа и левая. И когда у вас в одной из этих команд в одной из этих команд. Видите, вот здесь я написал. Команда слева, команда справа. Видите, здесь 200 CV, 100 CV. Соответственно, это 200 и 100, а это у нас 300 CV. И здесь у нас с этой командой справа. Да, 300 CV, 200 CV, 100 CV. Ну, здесь 0 CV. Соответственно, 600 CV. Значит, в, э, в совокупности у нас для того, чтобы получить один цикл, чтобы получить один цикл, нам необходимо, чтобы у нас накопилось... 300 и 600 вот этих CV. С правой или с левой команды, это не важно. Либо там, либо там. Либо здесь, соответственно, либо здесь. Не важно. 300, 600, 300. Это 900 CV, значит, в сумме. В сумме 900 CV при условии 300 на 600 дает вам, компания платит вам с этого 35 долларов. За каждые 900 CV, 900 CV вы получите 35 долларов на счет. Каждые, 30, каждые 900 CV компания, как только вы накопили, она их у вас списывает и вам, соответственно, выплачивают 35 долларов за каждые 900 CV. Запомнили, записали. Вот здесь я все это э, обрисовал. Значит, 35 долларов за каждый один цикл. Запишите. Это командные комиссионные. Дальше я вам буду объяснять, откуда берутся вот эти CV-баллы, как они поступают, за что это и так далее. Буду объяснять. Сейчас пока себе пометьте, чтобы вы понимали. И немножко отступите себе в тетрадке, чтобы потом дополнить. Всегда оставляйте чуть-чуть, отступайте чуть-чуть места от каждого вопроса. Следующий вид заработка, он у нас называется матчинг-бонусы. Это лидерские многоуровневые бонусы. Значит, он у нас выплачивается, этот лидерский бонус выплачивается от выплат групповых командных комиссионных. То есть от циклов. От не ваших циклов, а циклов ваших линий. У вас, вот вы, да, у вас есть первая линия, вот я здесь пометил, вторая есть линия, третья линия и так далее. Но сейчас мы пока рассмотрим три линии. Так вот, каждый раз, помните, я здесь говорил, закрытый цикл. 35 долларов у вас так вот у ваших а, партнеров когда вы будете включать в команду у вас будут разные а, партнеры которые будут включаться каждый раз когда например на первой линии вот это у вас первая линия я вот здесь а, значит нарисовал каждый раз когда у кого-то закрывается 35 долларов он получает закрытый цикл вам так как это ваша первая линия вы получите 20 процентов то есть вы заработаете 7 долларов от 35. Он заработал 35 долларов, ваш соответственно партнер, ему компания заплатила 35 долларов, а вы по матчин-бонусам вы получите процент, 20% от этой суммы, от суммы 35 долларов. Соответственно, 7 долларов. Каждый раз, когда этот заработал 35 долларов, вам, так, так как это ваша первая линия, 7 долларов. Вы для своей для вашего куратора, и у вас есть куратор, вы являетесь первой линией. И вот как только вы заработали 35 долларов, ваш куратор он будет вам в этом помогать, объяснять, и делать так, чтобы ваш интернет-магазин зарабатывал эти деньги. Он будет от компании, компания сверху, Высылает вот такой бонус, 7 долларов. Дальше у вас будет еще и вторые линии. Я чуть позже буду объяснять, каким образом это все происходит. Каждый раз, когда на второй линии тоже у кого-то зарабатывается 35 долларов, так как это ваша вторая линия, вы будете дополнительно получать 15% со второй линии. То есть 5 долларов 25 центов будете, соответственно, зарабатывать. 5 долларов 25 центов. Это бонус со второй линии. Каждый раз, вот у кого-то здесь закрылся цикл на второй линии, вы тоже заработали 5 долларов, 25, соответственно, центов. Третья линия. Есть еще третья линия. Точно так же, только процент уменьшается, 10% уже зарабатываете. Обычно на первой линии, если даже там, например, 4 человека, то на второй уже 8, соответственно, на третьей линии там у вас идет такая вот геометрическая прогрессия, увеличение идет. И, соответственно, на третьей линии, если у вас вот у кого-то закрылся цикл 35 долларов, он свои заработал, так как это ваша третья линия, я потом буду объяснять, как, как вот эти первые, и вторые, третьи линии вообще откуда не появляются, 35 долларов вам, соответственно, 10% от 35, это у нас 3,5 доллара. Каждый раз они вам начисляются на ваш счет, потом вы их получаете на карту. Точно так же каждых 7 дней. И вы получите, каждые 6, 7 дней вам приходит перевод на ваш, соответственно, кошелек, и вы их выводите на виза-карту. Значит, это у нас матчин-бонусы за первую, за вторую и за третью линию. Первая линия – это та, с которой работают непосредственно ваши кураторы. Вы для своего куратора, вот вы, да, вот ваш куратор, ваш куратор здесь. Вы для него первая линия. Когда вы уже включаете своих партнеров, дальше у вас будет тоже включение, вы будете точно так же развивать бизнес. Это уже для вас будет ваша первая линия, для вас, так как это, вы, это ваш, ваша первая линия. Но для вашего куратора это будет уже первая линия, это вы, а вторая линия, это ваш партнер. Соответственно, процент, помните, за вторую линию 5 долларов 25 центов. Есть Соответственно, записали. Значит, дальше. Теперь смотрим следующий момент. Это что касается матча бонусов. Теперь лидерский премиальный фонд. Значит, этот фонд, он предоставляется... Но ну, первое, есть две возможности. Первая возможность... Это для бриллиантовых директоров. То есть, это когда вы растете по карьере, вы достигаете определенных, определенного уровня э, бриллиантовых директоров, да, и вы начинаете получать от объема, 3% от объема продаж всей компании по всему миру. Этот, э, вы будете получать, там специальный просчет идет, вы будете получать 3% от этого всего оборота. И он выплачивается ежеквартально, то есть каждый квартал. Это, значит, одна доля, это вот примерно 1000 циклов. Также есть возможность получать... 2% держателям пакетов основателей. Этих пакетов, конечно, сейчас вы не увидите, но когда открывается какой-то новый рынок, Раз в год обычно открывается новая компания, то есть новый рынок, то есть какая-то страна открывается. И, соответственно, как вот в таком подарочном режиме акционном определенное количество этих пакетов добавляется, и, соответственно, каждый может его приобрести. И точно так же вы будете получать от объема продаж компании вашей, соответственно, вашей организации. То есть у вас будет сеть, и 2% от этой сети вы будете тоже вот ежеквартально вам будет начисляться на вашу карту. Это что касается пятого вида дохода. Шестой вид заработка – награда за трудолюбие. То есть, э, компания точно также за ту работу, которую вы будете делать, вот объем, да, вы будете обучать, у вас будут появляться первые, вторые, третьи линии, вы будете заниматься обучением, включением, продвижением, вот, э, перед тем, как, конечно, вы сами научитесь. И, соответственно, за товарооборот, который будет делаться в вашем интернет-магазине, там начисляются тоже такие, они называются travel-баллы, ТП, ну, то есть вы будете видеть. Это баллы на путешествие. И как только вы набираете определенное там количество этих баллов, там, например, 60 travel points, да, вы набрали, и, например, все, поездка на одного человека в круиз или в путешествие там на, там, бриллиантом, например, на бора, бора изумрудным директорам Гавайи, рубиновым директорам, соответственно, уже Канкун-Мексика, то есть разные путешествия. Также путешествия есть для обычных дистрибьюторов, просто накапливаете баллы, получаете путевку поездку оплачивается соответственно вам перелет оплачивается вам гостиница 5 звезд оплачивается там все включено и соответственно могут даже вам на кошелек еще начислить какие-то э, деньги да на например на какие-то расходы либо на э, члена семьи вы можете взять члена семьи с собой то есть вам там тоже э, перелет на второго человека и точно так же пятизвездочный отель и точно также еще какие-то деньги вам начисляются то есть в зависимости от количества вот этих баллов дальше есть еще денежные промоушены это когда э, работаете Раз, например, там, раз в полгода выходит какой-то промоушен. Компания запускает в течение месяца определенные условия. Опять-таки, вы просто делаете свою работу, накапливаете определенное количество там PGV тоже это, ну, баллов, да. И, соответственно, вы можете получить от 3000, там, от 1000 долларов до 15 тысяч вот за месяц. Просто дополнительно бонусом ко всем комиссионным вы можете вот такие деньги заработать. Огромное количество людей у нас в команде, которые зарабатывают эти промоушены, выполняют, получают вот эти дополнительные деньги. Кто-то заработал 15 тысяч, пошел, уже взял кредит на, соответственно, уже какую-то внес сумму и уже вот может уже, соответственно, получить какую-то квартиру уже, да, небольшую, маленькую, но, тем не менее, уже где есть жить, где уже будет. Кто-то 15 тысяч долларов годами зарабатывает и некоторые десятилетиями зарабатывают, копят эти деньги. Здесь вы можете заработать это за один месяц, но при определенных условиях, которые вы, будете вам, которые вы будете от нас, соответственно, получать. Дальше, техника Apple. То есть, есть возможность получать э, какие-то призы, подарки, айфоны, айпады, макбуки. То есть, тоже за определенную работу точно так же накапливаются баллы. И, соответственно, раз в году вы вот получаете какое-то устройство от компании. Это тоже очень так приятно. И многие ребята у нас в команде получают по несколько айпадов, по 3-4 айпада получают. Бывает макбук, айфоны, короче, бывает так, что можно уже коллекционировать или просто заниматься уже продажей просто вот этих вот э, техники Apple. Теперь следующий вопрос. Что же такое активность? Как э, это понять? Для чего это нужно? Что такое автошип? Еще это называется smart delivery. Ну, вам только вот это пригодится. Активность, автошип. Значит, э, активность – это небольшая закупка на 60 CV с личного интернет-магазина. У вас есть три способа этого сделать. То есть, первое, вы можете лично сделать закупку. Закупили со своего интернет-магазина для себя продукт. Или вы можете его закупить на продажу, перепродать. Соответственно, неважно. Но ну, должен быть какой-то оборот на 60 CV. То есть, второй вариант – это э, розничная продажа через интернет, через ваш интернет-магазин. Кто-то купил через ваш интернет-магазин какой-то продукт на 60 CV. На 60 или больше, неважно. Все, вы тоже активен, ваш магазин активен. Либо третий вариант ⁇ подписание нового дистрибьютора. То есть когда вы подписываете нового дистрибьютора в, ко в команду, у вас тоже есть, соответственно, вот эта вот активность. Следующий момент. Автошип. Автошип ⁇ это активность в автоматизированном режиме. То есть вы можете выбрать эту... Не каждый месяц делать, да, вот как здесь. Каждый месяц надо делать. Вы, соответственно, делаете активность. Здесь вы можете сделать активность от 3 месяцев и до там, 12 месяцев и больше. То есть, для чего это делается? Первое, когда вы делаете личную закупку, у вас э, в цену личной закупки входит еще и доставка. Доставка. Там, например, 10 долларов, или 10, ну, 10 долларов вы платите за доставку, за то, что курьер вам привез и прямо вручил вам домой вот этот товар или продукт. Значит, и, соответственно, каждый месяц вам нужно платить. Если вы делаете, например, личную закупку, каждый месяц вы там за доставку платите какие-то деньги. Ну, может быть, не каждый месяц, потому что кто-то через ваш интернет-магазин купил, там, или кто-то вы включили нового дистрибьютора тоже, соответственно, там, вам не надо вообще делать активность. Она автоматически делается. Ну, допустим, когда вы делаете какую-то закупку, вы, соответственно, еще вот в цену вашей э, активности входит вот эти 10 долларов доставка за, ну, там, FedEx или там э, какая-то компания, которая вам доставляет. Здесь, когда вы делаете, соответственно, автошип, вы делаете его от трех месяцев, вы один раз платите за доставку FedEx. То есть, вот представьте себе, вы на 12 месяцев сделали доставку, например, и вы только один раз заплатили 10 долларов. Все. Вы заплатили один раз за доставку, неважно, неважно сколько там килограмм, Точно та же самая сумма. Но э, вы, соответственно, активны на целый год. На год. И эта активность, то есть у вас э, что она дает? Какие э, преимущества? У вас не сгорают баллы. Помните, я говорил вот эти э, 300, 600 вот этих вот CV? Эти баллы, они у вас постоянно накапливаются. То есть у вас идет накопление CV баллов. Они у вас аккумулируются. У вас может там собраться 10 тысяч, 20 тысяч баллов. Вот этих CV, да, и я дальше буду показывать, помните, 900 CV, я вот показывал чуть выше там 900 CV, это 35 долларов. Так вот эти баллы, они каждый день, не каждый день у вас накапливаются. Вот как я объяснял вот здесь, помните, да, в командных комиссионных, вот здесь то, что я вам говорил, накопление 900 CV 35 долларов. Это очень важный момент тоже себе пометьте. 20 тысяч, соответственно, вот CV вы накопили, они у вас всегда не сгорают, потому что чем больше баллов, тем больше у вас вот этих циклов, каждый раз, когда 900 CV, каждый раз зарабатываем по 35 долларов, значит, поняли, да, то есть у нас получение циклов, раз, накопление баллов, два, баллы не сгорают, три, по, получаем проценты, помните 20, 15, 10 процентов с первых, со вторых, с третьих линий. И, соответственно, у нас есть на автошипе активны, У нас продление интернет-магазина бесплатное на один год. Есть. Поняли, что такое активность. Активность, в принципе, вот любой интернет, вот любой бизнес, открыли вы палатку там где-то, да, например, на базаре, на рынке, продаете джинсы. И у вас там тоже есть активность. Это когда у вас джинсы все раскупили, вы звоните там в Турцию, ребята, срочно, прив... мне нужна партия джинсов, привозите. Это называется активность. Единственное, что для того, чтобы зарабатывать больше, вам нужно первая, там одна палатка, две палатки, три палатки, чтобы с каждой у вас был прибыль и, соответственно, вы могли зарабатывать больше денег. Здесь этого, для того, чтобы зарабатывать больше денег, не нужно делать, не нужно расширять не нужно увеличивать там товарооборот не нужно увеличивать количество этих палаток вы всегда делаете одну закупку на 60 7 ваш чек с каждым месяцем он растет например сделали 67 в этом месяце заработали 500 долларов 67 это примерно 100 евро ну 100 долларов примерно вот сделали 67 в следующем месяце заработали 700 долларов то есть Постоянно, сколько бы вы ни зарабатывали, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов в месяц, всегда ежемесячная активность, у вас остается 60 CV. Можете делать личной закупкой, можете делать эту активность клиентам через интернет-магазин, можете делать это подписание нового партнера. И тогда вам вообще не нужно ничего инвестировать. Дальше. Начальные квалификации. Предприниматель – это вот первая, первая важная ваша квалификация, о чем я говорил. да? Это человек, который приобрел... Стартер-кит, свой интернет-магазин за 36 долларов. Как только вы приобрели интернет-магазин за 36 долларов, у вас, соответственно, доступна розница. Вы можете уже получать э, прибыль от э, продаж, до да, 20 до 40 процентов. И бонус за включение, соответственно, э, новых партнеров за подписание 25 или 400 долларов. То есть это э, первая важная квалификация, это интернет-магазин, это первая ступенька. И вот я здесь даже написал, да, почему важно приобрести магазин в первую очередь. И есть э, очень важный момент, смотрите, когда вы... Э, как только вы приобрели интернет магазин, вы бронируете себе место. Вот смотрите, видите, я здесь вот указал. Вы бронируете себе место в генеалогии. Я потом чуть позже вам об этом покажу. То есть вы забронировали место в генеалогии, например, вот сегодня 04, 06, 22. На следующий день у вас вы видите в вашей генеалогии, кто-то открыл интернет магазин там, в Германии вот 5 числа, 6 числа кто-то в Украине открыл, 7 числа кто-то в Беларуси открыл. И в вашей генеалогии вы будете все это видеть. То есть у вас будет виден каждый интернет-магазин, который будет открываться. Неважно, через 10 лет, через год. Их может быть потом после вас открыто там, 10 тысяч магазинов там, через год, например. 10 тысяч интернет-магазинов. Я потом объясню, почему это очень важно. Вот следующий момент очень важен, потому что, когда вы открыли свой интернет-магазин, чем быстрее вы это сделали, тем лучше в будущем это будет для вас. При условии, если вы будете заниматься, если вы будете развивать этот бизнес. Почему? Потому что все интернет-магазины, которые будут открываться после вас, они потом в будущем, когда вы начнете работу, они будут, неважно, как только вы приступите к работе, через месяц, через год, через два, через десять, неважно, на ваш интернет магазин на количество баллов это будет влиять дальше буду об этом вам говорить то есть даже если вы например приобрели интернет магазин за 36 долларов сегодня если вы через месяц там вас что-то не устроило или вы там передумали вы в любой момент можете вернуть деньги закрыть интернет-магазин и соответственно он просто пропадет то есть вы получили свои деньги на обратно ничего не потеряли но если же вы все-таки возьмете этот интернет магазин например сегодня то в течение этого месяца под вами уже вы сможете контролировать эту генеалогию и дальше я вам покажу как в чем ваш плюс будет в том что а, под вами будут уже соответственно открываться другие интернет магазины по всему миру притом по всему миру неважно какая это страна значит идемте дальше вторая квалификация то есть мы поняли да то есть первая у нас предприниматель интернет-магазин за 36 долларов доступно два вида заработка есть следующий момент дистрибьютор вот это тоже очень важный момент потому что здесь вы приобретаете стартерки за 36 долларов и оптовый бизнес пакет значит Оптовая закупка всего от 100 CV. То есть, неважно, там, помните, вот я эти CV вам показывал, есть эквивалент. Вот есть цена за пакет, например, там, 300 долларов. И есть его эквивалент в CV баллах, ну, там, 100 CV. Значит, что вам будет доступно, как только вы приобрели какой-то бизнес-пакет, вам будет доступно 2-3 Значит, три вида дохода. Первая – розница. Как всегда, мы получаем от 20% до 40%. У нас доступны, соответственно, премии. Помните, от 25 до 400 долларов мы получаем премию за подписание. Включили нового партнера с какой-либо страны, там, Арабские Эмираты, взял свой оптовый бизнес-пакет, вы заработали 400 долларов. Или 25, в зависимости от пакета, который человек приобретает, вы получаете эту премию. Еженедельно переводится на вашу карту. В следующий момент, как только вы стали дистрибьютором, как только вы приобрели какой-то оптовый пакет, бизнес-пакет, у вас начинается накопление CV-баллов. Вот те самые баллы, про которые я вам говорю. Видите, они начинают у вас накапливаться. Баллы эти накапливаются, кто-то приобрел какой-то продукт. Помните, я говорил, каждый продукт имеет балловую стоимость. Там, например, протеин, например, банка протеина, ну, например, там 25 CV. И вот каждый товар сколько бы там он ни стоил, какой-то товар 10 CV всего, какой-то товар, товар там 60 CV, неважно, каждый продукт, у кого-то в интернет-магазине кто-то что-то купил, продал, неважно, все эти баллы, они фиксируются, каждый раз, когда произошла какая-то покупка регистрационная, какой-то пакет включился, или какой-то продукт купили, Каждый раз вот эти CV, там они начисляются 50 CV, начисляются 100 CV, 500 CV, там 300 CV. И вот, соответственно, как только в каждом интернет-магазине что-то происходит, каждые эти баллы, они переносятся вверх вам. У вас они аккумулируются. Как только вы являетесь дистрибьютором, у вас есть бизнес-пакет, все баллы у вас аккумулируются. И вот, соответственно, здесь у вас 300, 500, 100. Это у нас 900 CV. Кто-то здесь еще на 50 CV что-то сделал, 50 CV. Соответственно, там у вас 950 CV, соответственно, появилось. Вы будете это все видеть, у вас в интернет-магазине будет отображаться. Там 950 CV. Так, поняли. Значит, как только мы становимся дистрибьюторами, у нас начинают баллы накапливаться. Есть. Следующая квалификация. Специалист. Очень важный момент. Это дистрибьютор, подписавший в свою структуру два дистрибьютора. То есть, смотрите, в правую и левую команду. У вас здесь будет две команды. Вот я здесь показываю, да, у вас есть две команды. Правая команда, левая команда. Значит, давайте преимущество, значит, что вам будет доступно? Розница 20-40%, бонус за подписание 400 долларов от 25 до 400. И, значит, как только вы закрыли специалиста, если в данном случае, пока вы дистрибьютор, баллы у вас только накапливаются, они просто накапливаются, их может быть хоть 20 тысяч, помните, я говорил, накопиться, они просто висят. Но как только вы закрыли квалификацию специалист, а специалист нужно, помните, два дистрибьютора включить, то в этом случае вы начинаете получать эти циклы командные и комиссионные. За каждые 900 CV в сумме вы будете получать 35 долларов. Вот смотрите, как это работает. Значит, вот вы вот, соответственно, здесь вот Италия включилась, вот там через какое-то время на следующий день Германия, Украина через день, там через месяц там Беларусь. И, соответственно, кто-то что-то там покупает, продает в этих интернет-магазинах. Все эти баллы идут вверх. Они всем, всем дистрибьюторам, всем дистрибьюторам, они начисляются снизу вверх. Всем дистрибьюторам. Каждый дистрибьютор получает, аккумулирует вот эти CV. И вот как только у вас с одной команды набралось 600 баллов, с другой команды, помните, у вас две команды, правая, левая. Вот здесь, например, с левой стороны Латвия, да, 300 CV, накопилось 900 CV, 35 долларов компания вам сразу же выслала на вашу карту, через неделю вы их получили. Сняли с карточки, оплатили что-то, 35 долларов заработали. Каждый раз, когда накапливается 900 CV, 300-600, каждый раз выплачивается вам 35 долларов. Вот по этой причине очень важно, как я уже говорил, чтобы у вас был интернет-магазин. Когда вы уже активируете, становитесь дистрибьютором, приобретаете какой-то пакет, все вот эти, вот эти интернет-магазины, которые там включились в течение там, нескольких месяцев, там, даже через несколько лет, в каждом из них происходит какой-то товарооборот. Кто-то что-то покупает, кто-то продает, и каждый балл он идет снизу вверх как вот все в глубину, сколько бы интернет-магазинов не открывалось под вами, здесь, здесь, здесь, неважно, слева, справа, все эти баллы идут вам вверх. Каждому дистрибьютору оно идут вверх. И каждый эти баллы аккумулирует. Дистрибьютор – это тот, который приобрел пакет, у кого баллы не сгорают, у кого баллы аккумулируются. И каждый раз вы получаете по 35 долларов. Конечно же, здесь есть ограничения. Компания не может бесконечно выплачивать. Ограничение, оно в 105 тысяч долларов в месяц. То есть, конечно, это какие-то космические деньги, но представить себе, что 105 тысяч долларов кто-то может заработать за месяц. Представьте себе, есть тысячи людей в данной компании, которые зарабатывают столько, но не больше 105 тысяч долларов в месяц. Все. Даже если ты заработал 200 там, тысяч циклов, ты получишь только 105 долларов, потому что компания иначе просто будет банкрот. Есть ограничения, есть правила, так все устроено. Так запрограммирован бизнес план в компании, потому что, но ну, есть определенные условия. И вот благодаря вот этим всем моментам, бизнес плану, который очень серьезно продумает современный бизнес-план. Вот благодаря этому бизнес-плану огромное количество людей по всему миру, вся Европа, Америка, да, то есть работают ребята в разных странах, интернет-магазины, да, покупают товар, продают товар, да, покупают какие-то бизнес-пакеты, включают, обучают. И, соответственно, каждый раз за каждый цикл каждый получает 35 долларов. Следующая квалификация нефрит. Запишите, нефрит. Это дистрибьютор, подписавший 8 дистрибьюторов. 8 дистрибьюторов. Помните, я вам говорил? Значит, дистрибьютор – это кто приобрел пакет. Если у вас в команде 8 человек, которые приобрели пакет, значит, помните, да, у вас есть левая и правая команда. Поэтому с одной стороны, например, 3 включили пакета, с другой – 5. Слева – 3, справа – 5. Вот, соответственно, сколько вам нужно. Вы это здесь, вот, и у вас раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Восемь дистрибьюторов, вы являетесь нефритом. Все, это квалификация нефрит. Или второй момент, четыре специалиста. Один, например, с левой команды, другой с правой команды. Три с правой команды. Один с левой, три с правой. Вот я здесь это показал. Четыре специалиста вам необходимо, Это либо так... Либо так, как хотите, так и закрывайте. Два условия. Четыре специалиста, это, вот, это ваши четыре спеца. Специалист один, это который включил два дистрибьютора, помните. Значит, как только закрыли нефрита, у вас доступен вид дохода розница. 20-40% премии за подписание до 400 долларов. Циклы, которые вы получаете уже 35 долларов по умолчанию за каждые 900 CV. И первый уровень матчинг бонусов А то, о чем я говорил, матчин-бонусы. 20% с первых линий. Как только на вашу, ваша первая линия здесь вот заработал 35 долларов, вам идет, помните, 20%, 7 долларов вы зарабатываете. Это проценты с первых линий. Это уже важная такая квалификация, профессионал, нефриты Это уже люди, уже, которые понимают структуру, понимают, как делается бизнес. Это уже важный, важная квалификация. Следующий, следующая квалификация называется «Жемчуг», «Перл». Ну, в Америке вот так они называют, такими вот интересными странными названиями. Но, тем не менее… Это дистрибьютор, дистрибьютор, который приобрел пакет и который подписал 12 дистрибьюторов. С одной стороны должно быть с левой команды 3, с другой 9. Вот такие условия. 3, 9. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть должно быть 3 и 9, то есть 12 в, в сумме. И, или второй вариант, или да, 8 специалистов. 2 специалиста в одной команде, 6 в другой. Или так, или так, неважно. То есть вот у вас, соответственно, 8 дистри... этих специалистов, спецы. У спеца, помните, это два дистрибьютора в команде. То есть специалисты, это у кого два дистрибьютора включено в команде. Значит, доступна розница от 20 до 40 процентов. Вы можете получать этот человек, соответственно, имеет доступ к этому виду дохода. Имеет доступ к премиям до 400 долларов за включение, к циклам. И два уровня матчин-бонусов. То есть он получает с первых линий 20 процентов. И со вторых линий он получает 15 процентов. Помните, я говорил, вы... Ваша первая линия, соответственно, кого вы включаете. Вы для своего куратора первая линия. И вторая линия – это уже те, кого включили ваша первая линия. Это ваша вторая линия. И с этих линий вы будете тоже получать 15%. Каждый раз, когда кто-то на вашей второй линии закрыл цикл и получил 35 долларов на карточку, вы получаете бонус в размере 15%. 15% от 35 долларов – это 5 долларов 25 центов. Ясно? Поехали дальше. Значит, сапфир. Квалификация Сапфир это уже виповская квалификация, это уже серьезный, э, серьезный статус, это особые, скажем так, каста, это люди, которые уже получают специальный ужин для них, специальные вид места специальные подарки. То есть это люди, на которых компания уже, соответственно, она их фиксирует, она уже за этими людьми наблюдает, она их мотивирует, соответственно, подарки, все остальное. То есть обычно э, до этой квалификации доходит примерно через полгода работы, плюс-минус. Значит, это дистрибьютор, подписавший 12 специалистов. Это если в команде у вас есть 12 спецов. Специалисты, вы помните, кто такие? Специалисты, это у которого два дистрибьютора в команде. Три вот. с одной специалиста, три с другой. Девять с другой, прошу прощения. Три с одной команды с левой, например, девять в правой команде. Соответственно, вы сапфир. Кстати, не такая уж сложная квалификация. Есть ребята, которые в первый месяц работы закрывают эту квалификацию, кстати, чтобы вы понимали. И а, все зависит, конечно, от опыта. Все зависит от того, сколько у вас времени есть. Потому что кто-то работает, кто-то учится. Соответственно, времени у него гораздо меньше. Поэтому у всех разные условия. Значит, розница вам доступна от 20 до 40%. Премия до 400 долларов. Циклы вы зарабатываете. И у вас есть три уровня. Три уровня матчин-бонусов. Первая линия 20%, вторая 15%, третья 10%. Значит... С третьей линии, как правило, партнеров в два раза больше, чем на первой и второй вместе взятых. Следующий момент. Сапфир. Разобрали. Теперь... Что такое бизнес, оптовые бизнес-пакеты и их отличия? Помните то, что я говорил, да? Для того, чтобы стать дистрибьютором, дистрибьютором, нужно приобрести какой-то стартовый пакет, бизнес-пакет. Их есть несколько вариантов. Их там есть разновидности много, но я вам вот, скажем так, основные вам сейчас здесь перечислю. Базовый, Суприм, Джамбо, Амбассадор, джамба один год, Амбассадор европейский один год, который доступен только на территории Европы, Евросоюза. Значит, смотрите, вот эту табличку тоже себе зарисуйте. Потому что это важный момент. Этот базовый пакет дает 100 CV, Supreme дает 300 CV, Джамба дает 400 CV, Ambassador, их есть несколько вариантов, одни дают 300 CV, другие дают 500 CV. Джамба один год дает 400 в первый месяц, значит 11 месяцев. Первый дает 400 CV, потом на протяжении 11 месяцев 660 CV. Здесь точно так же в Европе 1000 CV в первый месяц и на протяжении 11 месяцев 660 CV разобрались, более-менее поняли. Главное схватить сейчас э, саму э, концепцию. Уже потом, уже вы на практике будете это более больше понимать. На практике все это дело устаканится. Главное сейчас понять вот самые, самые важные вот эти моменты. Значит, базовый пакет, когда у вас приобретают, вы получаете 20% премии. Если Supreme пакет по вашей рекомендации приобретает 100 долларов, джамба 200 долларов, амбассадор по вашей рекомендации 400 долларов, Джамба один год 200 долларов, амбассадор один год 300 долларов. Значит, лидерский статус. Приобретя какой-либо из этих пакетов, вам дается лидерский статус. Базовый пакет не имеет статусов. Суприм э, от Суприма у вас уже получается жемчуг. Помните, жемчуг дает проценты с первой линии, со второй линии. С первой линии 20%, со второй 15%. Значит, Джамба пакет дает Сапфир квалификацию. Помните, о чем я говорил? Вот эта квалификация вам дается на время. А вы просто приобретая этот пакет, они даются один раз. Вы можете только один раз какой-то из этих пакетов приобрести. Компания дает вам просто возможность стартовать как предприниматель, как дистрибьютор и дает на выбор один из вот этих вот там шести пакетов. Шести-семи. Как только вы приобрели пакет, Джамбо, например, вам будет квалификация на три месяца дана Сапфир. Как только приобрели пакет «Амбассадор», квалификация «Сапфир» на 6 месяцев у вас доступна. В течение 6 месяцев вы получаете бонусы с первой, со второй, с третьей линии. Эти бонусы вы будете получать. Вы будете делать одну и ту же работу, но вы будете получать вот эти бонусы плюсом. То есть просто больше будете зарабатывать. Значит, Джамба «Сапфир» на 3 месяца и «Амбассадор Европейский» на год тоже 3 месяца. Товарная активность. Помните, активность и автошип. Один месяц, один месяц, один месяц каждый пакет по одному месяцу там есть разновидности. Какие-то может быть два месяца, какие-то может быть даже три месяца. Но обычно это вот один месяц, и вот джамба один год он называется один год, потому что он дает автошип или активность на целый год. То есть 12 месяцев у вас не сгорают баллы. Помните баллы, которые я говорил: 300, 600 – вот эти баллы, которые накапливаются, за которые 35 долларов платят. Если вы не активны, соответственно, баллы у вас не накапливаются, циклы вы не зарабатываете. Поэтому каждый пакет дает определенную балловую активность. Один месяц. Через месяц вы можете либо сделать закупку на 60 CV, и вы активен. Либо кто-то купил через вас интернет-магазин на 60 CV, вы тоже активен. Либо включили нового дистрибьютора, который взял какой-то пакет, либо базовый, либо Supreme, либо этот, любой. Вы тоже активны, все хорошо, у вас баллы накапливаются, баллы у вас копятся, все хорошо. CV у вас закрывается, циклы у вас закрываются. Примерная стоимость с учетом НДС доставки стартер-кита, я указал здесь, 300, 700, 1150, 1400, 300. 3500. То есть, вот я примерно и вам цены здесь обрисовал. Для чего нужен регистрационный пакет? Первое. Когда вы приобретаете, когда вы стартуете в бизнесе, первое, вы приобретаете какой-то пакет для того, чтобы развивать этот бизнес. Соответственно, в этом пакете есть продукция. В каждом пакете, чем больше пакет, соответственно, тем больше продукта. Например, в базовом столько-то продукции, в Supreme Estocata, в амбассадоре Ambasador там в джамба Годовом Estocata. То есть, чем больше пакет, тем, соответственно, больше... Там 50% процентная скидка. То есть, если там пакет стоит, например, 1000$, долларов, да, там или 1200 долларов да, то там будет продукта вот, если значит, он стоит 1200 долларов вот здесь я напишу да, то продукта будет на 2400 долларов в пакете. В пакете будет продукции на 24 почти на тысячи долларов. То есть 50% скидка То есть вы получаете больше продукта. Это оптовые пакеты, соответственно, больше, чем больше опт, соответственно, тем больше там, соответственно, продукции. Это вот как вот есть бизнес, да? Почему некоторые покупают контейнер? Там, да, там? Потому что им дают максимальную скидку. Здесь то же самое. Чем больше пакет, тем больше скидка, тем больше продукции, тем больше различных преимуществ, про которых я вам здесь говорил. Сапфиры даются премии, вот эти CV баллы. Чем больше CV, тем больше, соответственно, циклов. Значит, дистрибьютор должен знать, с какими продуктом он будет работать, то есть вы должны получить свой результат по продукту, убедиться в его эффективности, что он работает, это очень важный момент, потому что когда ты понимаешь, с каким продуктом ты работаешь, ты намного у тебя совсем другие, скажем так, ты по-другому понимаешь этот бизнес. Когда твои родные получают результат, когда твои родные э, не болеют, да, особенно сейчас вот этот коронавирус, который ходил, да, ходит еще до сих пор, да, то есть и э, это очень важно. Есть очень много продукции, которые помогает усилить свой иммунитет и, соответственно, усилить свое, э, скажем так, э, уменьшить воздействие вот этих всех окружающих нас непонятных вирусов. Значит, можно подарить близким маме там папе, бабушке, дедушке неважно чтобы они были ознакомились с продуктом чтобы они были здоровы как хотите так и делайте. Можете продать этот продукт, получить довольных постоянных клиентов. Соответственно у вас каждый раз будут люди покупать больше клиентов больше партнеров больше соответственно возможности, что в будущем это будут люди, которые будут развивать с вами общее дело и вы будете соответственно получать процент с продаж, процент с циклов, с матча, бонусов и так далее, для продвижения вашего интернет-магазина у вас будет специальная система, в принципе, это целая экосистема это и социальные сети, это и телефония это в общем все в одном месте для того чтобы вы могли отслеживать это и стираем система для того чтобы вы понимали кто э, с какой стороны пришел да там лендинги сегментация то есть вы получаете всю необходимую информацию вы получаете все необходимые скрипты для работы э, как вести диалог как вести работу вот у вас есть э, кнопка секретно с пятьюми э, видите пять шагов для того чтобы э, начать с первого шага второй третий четвертый пятый да? вот дальше вы пройдете четвертый шаг в котором вам расскажут пройдете тестирование и дальше вам покажут и объяснять с чего дальше начинать чтобы вы могли уже приступить как можно быстрее к обучению, завершающему, чтобы вы уже были подготовлены и с этого месяца уже могли начать работу и зарабатывать деньги. Значит, у каждого из вас будет вот такой сайт, да, и он будет привязан к вашему интернет-магазину в компании GNS. То есть вот вы сейчас видите, да, сайт, да, то есть это мой личный сайт, вот Эдуард Гвинько. Соответственно, у каждого из вас будет сайт оформлен на ваше имя. Соответственно, вот есть вся продукция, которая там будет в вашем интернет-магазине, то есть очень много всего. И помните, о чем я говорил, очень важный момент. Генеалогия, которую я вам показывал, вот это самое генеалогия. Uh -huh. У вас есть баллы слева, видите, и справа. Как только с этой стороны набирается, соответственно, 300 CV, вот этих баллов, а с этой стороны 600 CV, вот из этой суммы списываются 600 CV, с этой суммы здесь накапливается 300, списываются эти 300, и это равняется вашим 35 долларам. И вот чем больше этих баллов, тем больше у вас этих циклов. И может наступить момент, не сразу, постепенно, вот я уже в компании работаю довольно-таки давно, Каждый день, каждый день в моей организации включаются интернет-магазины. Их десятки, сотни, их тысячи. Со временем, когда у вас уже будет там, 100, 200, 300 интернет-магазинов, у вас этих серий баллов будет накапливаться все больше и больше. И с той стороны, с правой команды, и с левой команды. И, соответственно, может быть так, что у вас в один день, каждый день, будет закрываться там три цикла. То есть это 35 долларов умножить на 3, соответственно, 105 долларов в день вы можете зарабатывать. И вот наступает момент потом, когда уже вы растете, интернет-магазина все больше, ваша сетка, она расширяется, масштабируется, разные страны, разные города, очень большой товарооборот, и происходит следующий момент, вы начинаете зарабатывать каждый день, каждый день по там 10 циклов, да, 10 циклов, то есть это уже 350 долларов в день. Поэтому э, вот это очень важный момент, когда вы, э, соответственно, приобретаете ваш интернет-магазин. Вот видите, у меня написано «Эдуард Гинько, Литва, Рубиновый директор». Э, Когда-то я точно так же начинал, как вы, в моем интернет-магазине не было ничего, не было, моя сетка была только из меня одного, но э, я допустил одну ошибку, и сейчас я вам ее покажу. Смотрите, я взял свой интернет-магазин, помните, я вам говорил, здесь есть время, когда вы э, регистрируете свой интернет-магазин. Соответственно, вот были люди, вот видите, Эвита и Глита, вот я вот здесь, и вот, соответственно, здесь Эвита Эглита. И вот эта девочка, она, видите, вот с United Kingdom, она с Англии. Мы стартовали с ней в один день. Мы начинали работу, работать вместе. Я свой интернет-магазин взял через полчаса после нее. То есть позже ее на, пол, на полчаса. Вот видите, я вам сейчас покажу. Видите вот эти вот миллионы баллов, которые у нее аккумулируются? Каждый раз она получает по 35 долларов за один закрытый цикл. Если бы я тогда взял интернет-магазин чуть раньше ее, я мой интернет-магазин находился бы здесь. Эдуард Гринько был бы здесь. И все ее интернет-магазины, все эти баллы были бы у меня. У меня было бы больше баллов. Чем больше баллов, тем больше циклов. Помните. Вот здесь это очень важный момент. Поэтому даже если вы не планируете делать бизнес, лучше взять интернет магазин, забронировать себе место в генеалогии, видите, вот генеалогия классическая. Вы бронируете себе место, вы знаете, откуда этот человек, вы будете видеть в интернет магазине разные. Забронировали, все. То, что вы выигрываете вы выигрываете в этом плане, то есть вы не проиграете, как я. Ну, конечно, ничего плохого в этом нету, не страшно, но я бы больше зарабатывал денег сегодня. Поэтому очень важно время, когда вы возьмете интернет-магазин. Не тяните. Каждый день включается интернет-магазин, чем раньше вы возьмете, даже когда вы будете проходить э, тестирование, вы увидите, будет несколько человек вместе с вами, кто-то из них возьмет раньше магазин, это очень... Это, это просто небольшие деньги, это небольшое э, подспорье для вас, но в будущем вы скажете за это спасибо. Итак, давайте э, подведем итог. С этой компанией сотрудничаю уже довольно-таки долгий промежуток времени. И я очень доволен работой. Моя жизнь, в принципе, изменилось, потому что в, моем, в моей жизни было два периода. Это до этого бизнеса и после этого бизнеса. До этого бизнеса я, на обычную, я работал на обычной работе. Как и большинство людей, я получал фиксированный линейный доход, то есть сколько отработал, столько и заработал. Если я не работаю, деньги я не получаю. Когда я познакомился со своим куратором, а позже я познакомился и с основателями этой компании, был в Орландо, во Флориде, в самом офисе, лично знаком с Венди Рэнди. И вы знаете, я понял, что это надежные люди, это серьезная компания на долгие годы, это бренд. И это действительно так. Это компания, которая работает в между масштабе то есть это серьезная корпорация и это очень серьезные возможности для того чтобы в этой компании построить свое наследие свою сетку создать благодаря которой вы будете пожизненно зарабатывать процент в принципе в этом вся суть когда ты отработал определенное количество времени на компании получаешь уже доход на пассиве вне зависимости от того работаешь ты отдыхаешь путешествуешь или что-то еще если вы работаете за заработную плату то для вас это возможность получения неограниченного дохода в перспективе если вы занимаетесь сегодня бизнесом и понимаете что вы у вас нет возможности открепиться от этой бизнеса вы каждый день должны присутствовать и вы мечтаете о том чтобы сделать так чтобы бизнес он работал вне зависимости от вас то есть он был такой чтобы он развивался сам по себе и вы как бы могли больше посвящать времени вашей семье и самому себе лично то конечно вот эта бизнес-модель одна из лучших лучше этой бизнес-модели просто наверное не найти поэтому 21 век новые возможности кризис сейчас на данный момент серьезный да вот эти все коронавирусы вот эти все повышения цен и так далее вот знаете, вот есть в китайском языке иероглиф, который э, имеет два значения. Первое – это кризис, второе – это возможности. Поэтому сейчас как раз момент времени для того, чтобы открыть для себя новую компанию, открыть для себя новые возможности и применить все то, что предоставляет компания в свое благо. Поэтому если вы хотите создать пассивный источник заработка, дохода и обеспечить свою семью, свое будущее, там, квартиры, машины и так далее, то я думаю, что не нужно работать на работе до пенсии для того, чтобы заработать на эту квартиру или ждать, пока родители освободят вашу квартиру это можно сделать вам лично самому да это не просто да это процесс обучения это э, определенное это время это э, вовлеченность это инвестиция времени энергии силу денег и, и так далее и так далее но в любом случае э, других вариантов я не вижу потому что можно 10 лет сто лет ждать такой возможности или ждать чего-то свыше и просто прождать вот так вот всю свою жизнь вы наверняка видели как закончили наши бабушки дедушки или заканчивают у кого они слава богу еще есть что Пенсия, нет денег, лекарства, еле выживают. И вот чтобы вот такой ситуации не было, чтобы вы однажды с этим не столкнулись, так или иначе, всех нас ждет то же самое. Потому что можно посмотреть и увидеть, как машина времени, увидеть то, что ждет всех нас в нашем будущем. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно уже сейчас, пока у вас есть возможности, пока есть время, пока есть возраст, начать думать о своем будущем, расти, осваивать новую профессию, отключаться от всех этих зомбоящиков и делать так, чтобы время, ваше время работало на вас. Поэтому я не благодарю вас за то, что вы э, сегодня были с нами, слушали меня, я вас с этим поздравляю. Сейчас тогда свяжитесь с вашими кураторами, запишитесь на четвертый шаг, на следующий этап, э, пройдите тестирование, и вам покажут, с чего можно начать, какие есть возможности, потому что у вас есть несколько вариантов. Вы можете начать просто с интернет-магазина или же начать более серьезный бизнес. Поэтому начинайте так, как у вас получится. В любом случае постепенно будете расти и достигать своих целей. И, друзья мои, последний важный момент, э, пункт это дубликация. Дубликация – это дубликация партнеры, которые будут работать вместе с вами в будущем, они будут приходить в вашу команду, они обязательно спросят у вас, с каким пакетом стартовали вы, как вы начинали этот бизнес, потому что ко мне, когда приходят мои ребята, с которыми я работаю, это самый часто задаваемый вопрос. Поэтому если вы хотите, чтобы, соответственно, вы зарабатывали максимальные премии, чтобы вы получали максимум, то соответственно, конечно, лучший для вас вариант это брать тот пакет, который бы вы хотели, чтобы брали ваши люди. Поэтому тот старт, который вы сделаете для себя, также так, точно такой же старт будут делать и ваши, соответственно, будущие партнеры. Имейте в виду, за то, что вы покупаете интернет-магазин за 36 долларов, никто ничего с этого не зарабатывает. Ни вы, ни ваш куратор. Поэтому если вы, соответственно, тоже стартуете только лишь с интернет-магазином, то, соответственно, точно так же вся ваша команда будет вас дублицировать, начинать точно так же с интернет-магазинами и, соответственно, прибыль Ваше, конечно, будет э, равняться нулю или очень мало. Поэтому, если вы хотите, если вы понимаете, что принцип дубликации, он работает везде, соответственно, нужно и делать тот старт, который вы хотели бы, чтобы делали ваши люди. Все так завязано, все так работает. Мы так устроены, так устроены люди. Я желаю вам удачи и увидимся с вами дальше на практике. Пока-пока. think about not being able to go on these trips because they're life-changing have a dream and have a goal see yourself as a diamond i've been in network marketing 43 years and i've never ever ever seen a company like Wolf. i've been waiting 43 years for this company this is it